А что если я скажу, что именно ваш iPhone имеет 7 функций, о существовании которых вы вряд ли когда-нибудь задумывались? Уже интересно? Тогда устраивайтесь поудобнее. Поехали! AnyTrends отличный файловый менеджер для вашего iPhone и iPad, стильный дизайн, легкое управление данными устройства, возможность создания модифицированной резервной копии, одновременное резервное копирование сразу нескольких подключенных смартфонов, встроенная опция по созданию и установке рингтонов на ваш iPhone, а также распределение иконок по цветовым и иным признаком на рабочем столе вашего смартфона или планшета. Утилита полностью бесплатная и доступна для скачивания на ваш компьютер по ссылке в описании. Представьте, что вы вернулись поздним вечером домой, совсем заморённым и уставшим, но хотите посмотреть сериал на вашем смартфоне. Со мной нередко бывает так, что спустя 20-30 минут я могу просто отключиться, а сам сериал, казалось бы, тоже мог бы отключиться. Но как? Запускаем стандартные часы и переходим в таймер. Далее в разделе по окончании листаем в самый низ и и выбираем «Остановить». Кликаем «Установить» в верхнем правом углу, и нас снова возвращает в меню таймера. Осталось выставить интервал, через который видео будет автоматически остановлено. То же самое работает и с музыкой. Бывало ли у вас так, что, набрав важное сообщение, вы заметили ошибку в каком-нибудь слове и хотели ее исправить? Думаю, что конечно же такая история приключалась со многими. Что мы делаем по классике? Конечно же стараемся попасть по тому самому неверно набранному слову. Как правило, не всегда мы попадаем, как говорится, в яблочко. Однако, Apple подарили нам замечательную фишку, как перемещение курсора на всех iPhone с iOS 13 и, насколько я помню, iOS 12 на борту. Достаточно вызвать клавиатуру, нажать и удержать пробел и начать перемещение курсора. в в нужную вам позицию. В iOS 13 у всех владельцев iPhone, даже модели SE, появилась функция регулировки яркости фонарика. Чтобы сделать вашу вспышку а фонарик более или менее ярким, откройте шторку с виджетами, включите фонарик с помощью соответствующей иконки, и после нажмите и удерживайте ее до тех пор, пока не появится шкала с четырьмя различными уровнями яркости. Выполняйте вы какую-либо операцию в стандартном калькуляторе, ну и случайно набрали одну или несколько лишних цифр. Чтобы не начинать все подсчеты заново, просто делайте жест по экрану справа налево, и лишние значения будут удалены. Дефис — это короткая черточка, соединяющая слова, а есть тире — это длинная черта, как знак препинания. Например, ставится между подлежащим и приложением в русском языке. Чтобы написать тире вместо дефиса в сообщении или электронном письме, достаточно два раза ввести дефис, который в итоге трансформируется в тире. знают что с приходом iOS 13 Safari стал настоящим многофункциональным браузером. Теперь в нем можно не только устанавливать расширение из App Store, блокирующие рекламу на различных сайтах, но также и скачивать любого рода файлы, как видео, музыка, PDF-документы и многое другое прямо на само устройство. Чтобы установить пароль на нужные вам приложения, например, сообщения, WhatsApp, ВКонтакте и другие, нам нужно сделать следующее. Открываем настройки, экранное время и активируем эту функцию, если она у вас выключена. Далее заходим в пункт «Лимиты приложений» и нажимаем «Добавить Лимит. Теперь выбираем именно те программы, которые вам нужно на время защитить паролем. Выставляем лимит на одну минуту, задаем пароль, который вы потом обязательно вспомните, и готово! Осталось зайти в программу, провести в ней всего лишь одну минуту, после чего она будет заблокирована. Если вам понравилось видео и вы хотите как можно чаще видеть ролики про функции iOS на вашем iPhone на этом канале, то пишите мне об этом в комментариях. Не забудьте ставить лайки, а также подписываться на канал. Вам не сложно, а мне приятно. До скорых встреч, друзья. Пока-пока!